Всем привет! Февральский день 2020 год. И вы на моем канале Светлана Стрелкова. Побывала на радио радиорынке. Удачно съездила, купила все необходимое. А теперь вот стою на мосту пешеходном. И здесь хочу показать вам вот такие виды. Останкинская башня, вот она, как видно, хорошо и Савеловский автовокзал. Вот такой здесь район. Сегодня прохладненько, минус три или 2 снежок. Все хорошо, что солнце. У кого его заказать, кто спрятал. Нам его так не хватает Московская область. Даже нет настроения что-либо снимать и показывать. Потому что все мрачно и тоскливо. И нет никакого настроения. А теперь я спускаюсь, иду вниз. Должна добраться до метро БДНХ и оттуда в Королёк. Просто я иду... И шагаю по Москве. Какая она разная. Это Москва. Савеловский рынок была. Вам ничего там не показала. Главное, сделала все покупки. Все получилось удачно. Не зря проехала. Совершила будто. Мне уже не нравится так много выдвигаться О, мы сейчас увидим видите какой идет красивый поезд новые вагончики экспресс двухэтажный. где эта башня, вот туда я сейчас должна еще спуститься метро и проехать в эту часть Москвы. Так, идем загорелся зеленый можно перейти все ближе и ближе к метро видал что делает молодежь вот так вот мы и живем приехали к нам граждане и с других стран что хотим то и делаем есть реальные перелезли есть. через заборчик и погнали чтобы все бесплатно было не надо ни за что платить так где мое метро чтоб не заблудиться Девушка, а метро я правильно двигаюсь? Нет? Ну, а, все, спасибо. А, пришлось спросить. Я же первый раз в этом районе. Хорошо, что не блужу. Дополнительно по другим маршрутам не хожу. Вот это турникеты стоят здесь, чтобы зайти в автовокзал. А вот эти ребята, иностранцы, которые пришельцы в нашей стране, пользуются всеми льготами, перелез через забор и вошел. Все, спускаюсь в метро, еду в свой королев. Метро Савеловская, обратный мой путь. Но не могу сейчас очень долго ходить, бродить. Такой большой переход здесь. Сейчас через этот переход пройдем и окажемся в метро. Прошла этот длинный переход такой. Вот оно уже метро Савеловское. Савеловская это у нас такая серая ветка. И захожу в метро. Сейчас подойдем к фурникету и спустимся вниз. Тоже такой спуск на Савеловской. Глубоко спускаемся. Длинный такой проезд.